Вступайте в группу самого честного и надежного магазина аккаунтов FRBets от видеоблогеров FansOfRackBroTV. Это многократно проверенный магазин, работающий с 2015 года. В отличие от других магазинов, в моем продаются только мои личные твинки, зареганные по акциям, либо аккаунты выкупленные из начальных владельцев, никакого брута. Так что случаи восстановления и кражи аккаунтов стремятся к нулю. С лета 2019 года ни одного угона, так как я беру максимальную гарантию продавцов. Было три попытки угона, но все проблемы с аккаунтами были решены. Низкие цены. Взрослый владелец, быстрое обслуживание, сотни положительных отзывов, хороший ассортимент аккаунтов. Все это вы найдете в моем магазине. Ссылка на группу и отзывы в описании. Всем привет, это спасибо за фрагбро. Сейчас вы убедитесь, что шансы на донат в Варфейсе с приходом молодов сильно упали. Я уже скрутил 12 тысяч кредитов на своей основе На вот это вот говно Которое сейчас за 4000 тысячи продают И сейчас, смотрите, я скручу еще 2 800, И эта херня, скорее всего, не упадет Ну, как бы сейчас я уже скручиваю на другом аккаунте Так, вот тут нападало всякого говна. Все временно упало. Ну и уже больше тысячи я скрутил. Пока ничего нету. И вряд ли будет. Так, вот рюгер мой упал. Но это, нам знак того, что эта херня не упадет. Да ладно. Две штуки упало, серьезно. Да, конечно эпичненько получился. Но это, наверное, потому что на этом аккаунте миллион лет э, никто не играл, э, поэтому, собственно, эта херня решила упасть. Попробуем покрутить чоскаут тогда, раз кредиты все равно остались. Да ладно. Ой, на основе бы у меня так падло, вот было бы хорошо. Так, ну ладно, наверное, больше я крутить ничего не буду, как бы, тут и так уже фулт заряженный аккаунт. А, это еще, кстати, может быть, так хорошо падает, потому что я снарягу одел, всякую бомжатскую, и надел вот эти абсолют вещи всякие разные, типа МПА абсолют там, топорик абсолют, вот, потом АТ-шку я надевал, т а 308 абсолютно. Вот, может быть, это повышает шансы. Но еще плюс, наверное, потому что я тысячу лет не заходил на этот аккаунт. И с него вообще не играли. И, там, миллион лет на него не донатили. Вот, наверное, поэтому. Ну, всем спасибо. Я пошел тестировать эту хуйню МПА. Ставьте лайки, комментарии за такую эпичную крутилку. Подписывайтесь на канал, кто не подписан. Всем пока.